Здравствуйте, уважаемые наши подписчики, с вами я, Меркулов Федор Николаевич, ветеринарный врач. В последнее время, да и вообще на протяжении всех наших эфиров и в вопросах ваших часто звучит просьба пояснить, значит, объяснить, рассказать, что сделать, как бороться, поведенческая жизнедеятельность ваших питомцев, ваших животных. Допустим, вот кошка ходит мимо лотка, вот специально ходит мимо лотка. То она в тапов входит, то она на кровати писает, то по углам, значит, метить начинает, то, значит, орет непомерно, то начинает свой хвост грызть безудержно, собачка там, допустим, или что. Вот, то какая-то агрессия проявляется, допустим. Вот такие вот моменты задают ветеринарным врачам. Ну, однозначно... Ветеринарный врач на этот вопрос ну, не то что не ответит, вот допустим салюты, вот новый год, салюты, вы задаете вопросы, как сделать так, это стрессовая ситуация, здесь ближе к нам, к ветеринарным врачам и врач знает как бороться предварительно перед новогодними праздниками, кстати, есть у нас это видео, ссылочку мы вам сделаем, и вы потом посмотрите, мы раньше записывали это видео, но сейчас немножечко вкратце повторюсь, есть такие препараты, Кот Баюн, вот, Стоп Стресс, вот, с Финибутом препараты, в состав которых растительные препараты, но в состав которых ходит фини Вот, Если дней за, за, дня за 3-4 за до Нового года начать давать этот препарат э, животному То это как-то сгладит, э, спрофилактирует вот эти вот э, стрессы, вот эти салюты, вот эти фейерверки Многие животные боятся, здесь как-то ближе нам А вот что касается э, метит, что касается вот орет, Животное, или там резко изменилось поведение Здесь лучше вам обратиться к специалистам Есть специальные люди, которые занимаются этим делом Но если уж как их найти, это другой вопрос Это лучше всего обратиться к заводчикам кошек Или там собачек вот. А они уже могут вам подсказать У них сеть специалистов, и ветеринарных врачей И специалисты, которые занимаются дрессурой И которые меняют, корректируют модель поведения животного. Вот. Ветеринарному врачу однозначно на этот вопрос ответить сложно. А давать вам рекомендации и советы полусоветами, полумерами я не привык и не хочу, и я этим заниматься не буду. Я вот скажу, дайте то, дайте то. Ну дайте стоп-стресс, дайте код Баюн в какой-то степени. Это поможет, но лучше всего, если вы обратитесь к специалисту. Задавайте любые вопросы, которые касаются чаще всего ухода, кормления, содержания. Вот. Что касается лечения, то по мере того, что можно будет помочь с экрана, поможем. А что касается постановки диагноза и лабораторных исследований, и оперативного вмешательства, здесь мы можем направить вас к нужному специалисту. До свидания, всех благ, всего наилучшего. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. До свидания.